Доброго дня всем! И с прошлого видео я записывал когда я начал вот, прошел один месяц сегодня 20 число вчера было 19 вот, и я купил себе базик зеленого цвета вот за 250 долларов Вот. что мы здесь получаем мы получаем значит бит предложение которое мы можем выставить э, с программы себе на рыночной площади marketplace ну, э, и также с блога Потом last мы можем поставить значит, список себе, то есть свою э, какую-нибудь продукцию вот сюда, э, значит. Э, то есть мы идем и делаем посты, то есть вставим фотографии или видео какие-нибудь свои программы по желанию значит и шары это доля то есть петли мы идем и закрываем петли э, в доверительном управлении вот так поехали начинаем сегодня я более более подробно расскажу потому что многие люди только зашли на начальную стадию, базик желтого цвета получили от друзей, всех друзей, получили 20 долларов, или два друга пригласили, и задают вопрос, а как вывести деньги? Да никак, у тебя должен быть зеленый базик с этого Момента начинается, начинаются, начинаются какие-то деньги но там есть одно условие работы значит у меня английский я не супер-пупер в английском, но разобравшись более-менее разобравшись более-менее я понял, что надо проработать один месяц. И каждый день значит, должны быть закрыты все позиции. bed, last, first, решары. Они все эти позиции должны быть закрыты в течение месяца. Тогда у нас есть шанс вывести деньги. Я попробую это в конце месяца. А Дэннет покажу, что здесь и как. Значит, первое. На этом начнем с блога. Многие не знают, как блог создавать. Сделаем блог. У меня есть созданные блоги. Сделаем, так, поставим, значит, новый блок. Создать новый блок. Так, нажимаем сюда. Что мы хотим создавать? У нас есть Google переводчик. У меня тут готовый материал уже в Google переводчика. Значит, э -э торт шоколадный. копируем все делаем на лисмите сначала покажу так. вставляем торт шоколадный потом ставим доллар сюда для чего мы доллар ставим чтобы те люди которые просмотрят его не смогли просмотреть до конца не заплативши за этот продукт так, идем дальше. У меня подготовлен материал уже. Дальше вписываем на русском языке. Нажимаем. Так. так, сюда надо вписать нашу продукцию на английском языке. Копируем ее. Вставляем. сюда тоже так сюда вставляем теги на английском языке наш праздник Субтитры yeah. Теперь мы его не публикуем, не нажимаем сюда, оставим а галочку, Пусть мы его будем еще редактировать. Нажимаем Save. Идем сюда Edit И меняем фотографию То есть этого продукта Выбираем Фотография должна быть 506 на 506 Выбираем здесь Продолжаем так, ну Что здесь да, <смех> если у вас он меньше 605 вертикали то вы его транспорт не загрузится сюда галочку не ставим чтобы другие не могли копировать ваш блок называется Идем обратно, идем сюда. Edit Post, мастер готов. Мы сюда Edit Post. Проверяем, что у нас все готово. После этого у нас здесь уже автоматически стоит галочка, и мы его. Уже здесь не ставим, теперь мы уже его публикуем. Так. Ждем загрузки. Здесь на Submit мы не нажимаем. Если у нас здесь другая фотография, меняем ее на фотографию продукции и нажимаем выходим после этого делаем монетизацию продукта заходим рыночная площадь и идем значит I am ceiling то есть мои продажи я продаю так нажимаем сюда новая продукция так ищем нажимаем блок ищем этот продукт переносим его вправо Нажимаем синюю кнопочку. Так, все, заносим. Название продукта опять. Так, что у нас здесь? Так, опять шоколадный хлорк. Копируем наносим. Вторая взять фотографию. Фотография номер 605. 605. Желательно. Это у нас нельзя грузиться. Вот, у нас все готово. Все ее. Заставим блок, пишем просто блок. Жим п, п. Здесь мы сделаем нормаль пять. люди которые ставят то есть на месячную оплату себе то есть на эту month. и если их продукция с месячной оплатой я таких людей на своем блоге их просто не заношу на свою страничку то есть я не кликаю я покажу потом как это делается так продолжаем Здесь ставим 10 дней. Так, спонсировать могут 60 дней. И теперь мы соглашаемся с правилами и публикуем. А сюда еще блок надо писать. Так, Блок. Все. Порядке. Мы соглашаемся с правилами, что если наша продукция не соответствует правилам этого проекта, она будет удалена. Окей. Вот она появилась. Теперь идем, смотрим. <клёх> она должна появиться на нашей страничке. Вот она нажимаем лайк like. все, мы подтвердили все, она готова <coughs> мы видим что мы видим одна из шести, одна сделана так теперь значит делаем наши, да, значит, наши посты каким образом мы это делаем идем сюда добавляем фото так. и как я говорил что ранее ранее видео я начал девятнадцатого восьмого создал папку и в папке создал папки по дням то есть такого дня я начал работать есть, видно тут все вот первый день было 198 восьмого девятнадцатого девятого я купил уже зеленый базик четвертое я купил везду стар. Так, сегодня у нас двадцатая я всех фотографий ставить не буду я покажу одну из них Поставим колесо обзор можно посмотреть бессловно сверху красивое впечатляющее обозрение ждем Фотографию, которую вы хотите, чтобы она у вас была первой, ставьте ее в последнюю. Вот. Если мы сейчас одна из страниц, мы увидим, что произойдет. Друзья, вот так. Значит, идем дальше. так насчет так идем на рыночную площадь тут есть и мой продукт уже стоит нет. выбираем продукт так где осталось приблизительно так сейчас посмотрим тут один день нет Подходит. входит так. продукт, Тут три дня, так. ну пять дней, смотрим этот продукт сначала. Вот о чем я говорил, если вы этот продукт Кликните то вы каждый месяц будете проплачивать за этот за эту страничку. Вот это есть месячная оплата. Вот такие я себе, как я говорил, я не добавляю. Я выхожу из них. Здесь ее манф не должно быть. То есть месяц. Это месяц. Это месячная оплата. Если вы даже заходить не будете, то будете каждый месяц проплачивать за эту страничку. Хитрый уловку на рыбака. Так, идем дальше. Вот я вижу, но ну, так, давайте посмотрим вот это. То же самое. Нет. Ну вот видно. Заходим в ставки. Видим, ага. Так делаем ставку. Осталось тут два дня, правда? но и ставка невелика. Ну вот. То есть вы сделали большую ставку. И вот так эти каждый день ищем. Мы ищем здесь на страничке их или вы ищем их в друзьях, то когда работаем, то смотрим. То есть вот эти все позиции у вас. Каждый день должны быть закрыты. Посмотрим. Вот видно, что из 12 я одну уже сделаю. Так. Теперь у нас есть круг доверия я сделаю одну, покажу самую маленькую видео что будет слишком длинное вот возьмем три здесь, да Mm. Двадцать. Надо делаем. Так, видимо, быстрее особенно тут не сделал так вот значит вы видите рукопожатие все это это петля закрыта и да всех своих заходим давить на управление и... значит второе показываю вот вы видели человека вы видели что у него там 10 тысяч э, поклонников или 5 тысяч поклонников когда всю работу сделали, заходите сюда. Вот она у меня уже готова здесь. Я покажу. Павлина. Павлина, да. И вот, нажимаем на ее поклонников. И добавляем. У вас тут за целый день. На сегодня работы хватит. Пятьсот, то первое сначала будут добавляться очень все легко. Потом их надо будет уже искать. То есть видим, увидели, записали себе на бумажку, имя. Потом зашли, на управление. И наверху искать. Писали, вы легко находите. Но не надо по всей знаете себя вот здесь, вот номер АА. Взяли, здесь бумажки, записали а, а, Ага, вот он. Значит, 12 тысяч. Идем обратно. Все закроем. А здесь. День. Два. Все. Только пожатие появилось. Готово. Следующее тоже уже готово. Так. Идем сюда. Нажимаем. Ставим. Угу. Таким образом людей ищем. Вот когда вы добавите, уже, скажем, покажу сейчас, заходим на ее поклонники. Покажу сейчас один из вариантов. вот один из вариантов показываю Заходим на его страничку Он у нас не в поклонник. смотрим его поклонника. открываем У вас тут вас требуют, что вы еще не поклонник. Я уже поклонников не тут. Просто показываю, что когда проходит здесь еще до конца, добавляете себе поклонника сюда. Или друзей, кого вы хотите, если он ваш друг, пожалуйста. Значит, идем обратно на его страничку. И добавляем его в себе поклонник. Он наш. После этого закрываем две петли Раз, любую, Два. все, мы закрыли. И таким образом выполняем работу на этой страничке. Ямпава. И значит, как покупать себе здесь мощности, то есть продвигаться? Заходим сюда на молнию. Так, я базик Базика купил его так себе. Взял сюда. И увидел, что у меня на балансе деньги. Баланс баланса купил, сабмит я не скредитный, даже не скредит а купаюсь баланс. поэтому я говорю, что добавлять себе сюда друзей работайте каждый день то есть от двух до четырех часов то есть на страничке у вас там значит может быть, так, Когда вы зайдете на за страничку когда вы зайдете вы, у вас должно быть должны сделать поначалу это обязательно, как понять, что что ваша, будет ваша официальная ссылка. Добавить сюда. Это будет ваша официальная ссылка. И тогда ну, обязательно поставьте себе всю фотографию, чтобы было понятно, что здесь не деньги, не а такой-то дядя. Просто коляска там детская или еще что-то. А поставьте свою фотографию, чтобы было понятно, с кем мы работаем. Как мы делаем фотографии 500 на 506 пикселей? значит добавляем фотографию сюда изменяем размер ставим 506 на 506 вот она все процент окей Вот мы сделали размер, измерили. Мы размер мы сделали 506 на 506. Мы меняли 506 надо на 506. Нажмали окей, Я уже это сделал. Вот, вот наша фотография. Так, следующий. У меня здесь Lest, то есть добавит. У меня одна. Я покажу, как добавить продукт сюда. и Готовы. Возьмем вот этот текст. Что он делает? Сюда так. Идем вот Так. Выбираем фото. Так, фото. Нажимаем сюда так. и из папки выбираем наш продукт загрузился он, окружаем его, он должен быть 506 на 506 и t 8 загрузить. писания продукта добавляю сюда еще так добавляем сюда еще копируем все это важно посмотреть где можно заказать его продолжаем выбираем категорию у меня категория здоровья Выставляем цену. Значит, выставляем цену. Значит, сюда напишется 28.60. Ставим 8 дней. Сейчас ставим 60 дней. Сюда вставляем поставка 8 долларов. сюда, то мы пойдем редактировать, но мы его опубликуем. Нам не надо еще уже редактировать Так, все. Наш продукт здесь активный. Единственное, здесь страницка. меня такая система работы если вы будете работать активно каждый конечно свой метод работы я работаю активно добавляю сюда 200 500 и более людей Вот видно, на носничке появился продукт, тут не надо лайкать уже. Вот. вот таким образом вы свою продукцию, которую хотите рекламировать для проекты, проекта, можете таким образом выставлять. Вот если будете активно работать, приглашать своих поклонников, друзей, для каждого друга, которого пригласите, и получить 20 долларов один раз и ваш друг получит 20 один раз можете сделать через Google, и и другие проекты так что не знаю вроде бы все объяснил я не профессионал здесь но объясняю таким образом как я здесь работаю если это вам полезно то Работайте, продвигайтесь, зарабатывайте, будьте успешными. Пока-пока.